Рынок вновь опустился в зону экстремального страха. Индикатор показывает отметочку 20, это связано с данными по инфляции, которые были опубликованы недавно. Американские индексы вчера возобновили коррекционное движение после остановки в среду. В целом, рынок продолжает отыгрывать негатив, это связано в том числе с теми показателями, оценочными, которые сейчас поступают аналитиков о повышении ставки, которая состоится у нас уже совсем скоро, 21 числа, у нас будет информация по этому поводу. Промышленные показатели Китая показали нам в целом рост, но это никак не повлияло на макростатистику. Обратите внимание, что инвестиции в основной капитал у Китая выросли на 5,8% против 5,7% в июле и ожидания 5,5% инвестиций в производство прибавили 10%, но рынок по-прежнему продолжает отыгрывать негатив в ожидании того, что произойдет у нас на следующей неделе. Пока что ожидания у нас достаточно негативные, есть рост оценки до 100 базисных пунктов, но в целом большинство инвесторов склоняются к тому, что естребийная политика ФРС продолжится и мы увидим ставку на отметке 75% базисных пунктов. Также хотел обратить ваше внимание традиционно на то, что у нас происходит с ликвидациями. За последние 24 часа у нас ликвидировано 62 тысячи с небольшим трейдеров на общую сумму 211 миллионов долларов США. Преимущественно потери несут, конечно же, лонговые позиции, соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас с небольшим преимуществом доминируют шарты 50,49%. Что касается индекса альтсезона, то мы немножко двигаемся в сторону биткоин сезона. Индикатор показывает отметку 65. Давайте сразу к графику. После длительного продолжающегося снижения отрисовки. 5 крестов на индикаторе Cypher-A, означающих манипуляцию. У нас произошел отскок, я говорил об этом в предыдущих обзорах, что обязательно после появления такого рода сигналов на индикаторе мы увидим с вами восходящую динамику. Обязательно это статистические показатели, 5 крестов, максимум 6, и мы отскакиваем. Обратите внимание, мы потрогали уровень Fibonacci 41-47%, после чего начали Снова снижаться и сейчас у нас доминация чуть-чуть прирастает после коррекционного снижения. Мы видим, что прирост есть, однако глобальные индикаторы Market Cypher B и индикатор фок показывают, что это скорее больше похоже на некоторый отскок, и мы, вероятнее всего, можем продолжить снижаться по доминации, потому что волна Momentum у нас находится наверху, и нам по-любому коррекционное снижение потребуется, Кок КОП показывает то же самое. На младших часах активно развивающийся красный манифлоу и индикаторы моментума также находятся наверху. Это означает, что мы можем еще какое-то время прости, но, вероятнее всего, продолжим снижаться по этому индексному показателю. Давайте сразу посмотрим индекс доллара США. Он продолжает у нас небольшое ралли, достигали у нас максимально отметочки. 110 26 по-прежнему сохраняю свое видение о том что мы можем подняться на отметку в район зоны 112 и и вероятность этого достаточно высокая однако на 12 часах нам потребуется коррекция в любом случае сейчас будем скорее всего падать на дневном таймфрейме у нас ситуация выглядит немножко по-другому дневной таймфрейм толкается снизу вверх видим и по когу это видно и это видно в том числе по данным Vivap и развивающемуся активному зеленому манифлоу на индикаторе cypher b также часто в поле моего зрения в моих обзорах попадает индикатор активных адресов для тех кто не знает и впервые на канале это соотношение Процентное соотношение активных адресов за последние 28 дней и также изменение цены за последние 28 дней. Этот индикатор очень четко показывает настроение в кратко и среднесрочной перспективе. Обратите внимание, индикатор сейчас находится внизу. Еще какое-то движение вниз у нас может продолжиться, то есть у нас есть запас для этого. После чего в любом случае мы будем хорошо отскакивать вверх. Это тоже скажется на цене главной криптовалюте и на рынке в целом. Давайте сразу графику биткоина хочу немножко поменять формат и в меньшей степени уделять каким-либо макроэкономическим движениям, поскольку здесь на нашем канале у нас больше о трейдинге, нежели об инвестициях. В целом, соотношение криптовалютного рынка и фондового рынка, их корреляция или раскорреляция, а также оценка движения на глобальную перспективу больше относится к инвестиционным различным решениям. На этом канале мы с вами рассматриваем в первую очередь трейдинг. Это речь идет о локальных инвестициях и о спекуляциях на рынке в приоритете. Поэтому я хочу в большей степени уделять техническому анализу, алгоритмическому техническому анализу, который я использую, анализу по индикаторам. И обратите внимание, в первую очередь, конечно же, оценка идет у меня по индикатору если мы с вами посмотрим сейчас на график биткоина и на его дневной таймфрейм, мы видим однозначно, что у нас идет на дневном таймфрейме в среднесрочной перспективе нисходящая динамика. Немножко чуть-чуть намекает на затухание. У нас цена средневзвешенной объемом. Это желтая волна Vivap индикатора. Находится внутри красного манифло, Сейчас показывает отметку минус 972. Можем еще глубже провалиться. В целом, пока не закончится формирование волны моментума, синяя волна, которая завернулась по голубому гребню и будем двигаться вниз. Индикатор кок тоже нам показывает то же самое однако индикатор уперся в кривую принятие решений и сейчас это вот красное кривая индикатора. и сейчас очень важно оттолкнемся мы от нее и попробуем немножко пощупать максимумы, прежде чем снова двинемся вниз либо продолжим нисходящую динамику 12 часов по биткоину показывает нам затухание нисходящей динамики видим что индикатор был тв показывает что мы снижаемся перешли в зеленую зону и скорее всего у нас еще потребуется какое-то может быть коррекционное движение такое боковое прежде чем мы либо развернемся. Вернемся и попробуем отскочить зону 2600 еще раз. Либо сейчас этого не произойдет, и мы толкнемся вниз. Но вероятность того, что произойдет в большей степени, потому что VIVAP достиг максимальных значений, обратите внимание вот здесь на желтые показатели, у нас 14 сентября в 15.00 по 12 часовому таймфрейму минус 16.21, а сейчас мы видим минус 6.46. Значит, цена средневзвешенный объемом толкается снизу вверх. И если мы пересечем среднее значение, то скорее всего будем отскакивать вверх. Также индикатор нам показывает на 12 часовом таймфрейме достаточную перепроданность по RSI. Индикатор COG тоже показывает, что у нас есть намек на небольшой рост и отскок. Но в целом рынок слабый и, как я уже сказал, к 21 числу мы в любом случае, скорее всего должны будем заложить какой-либо негатив, а дальше уже инвесторы будут принимать решение. Все будет зависеть от того, как выступит глава ФРС после заседания. Если посмотреть на 6-часовой таймфрейм, с учетом того, что у нас дневной таймфрейм тянет нас вниз, но 6-часовой таймфрейм намекает на то, что у нас может быть локальный отскок. Цена средневзвешенной объемом у нас также двигается снизу вверх. У нас красный манифлоу закругляется и показывает, что на краткосрочной перспективе у нас могут быть небольшие приросты, как я уже сказал, в зону примерно 20,5. Ближайшее сопротивление у нас пунктирной трендовой паутины. Дальше у нас сопротивление на уровне 2921. Здесь у нас находится и локальная фиба, и здесь же пунктирная трендовая паутина также проходит прямо по ней. В любом случае, отыграть волну нам придется, потому что у нас есть завершение движения цены по моментуму и вероятность того, что мы двинемся чуть-чуть корректироваться в восходящую динамику, у нас все-таки присутствует последний негатив, отыгрывающийся на рынках. У нас достаточно сказался на цене и после таких достаточно серьезных просадок нам необходимо будет в любом случае скорректироваться, но рынок, как я уже сказал, выглядит слабо и эта коррекция может так или иначе продолжить движение вниз если смотреть интрадей стратегии на двухчасовом таймфрейме, мы находимся однозначно в боковике и пока принятие торговых решений я бы воздержался, потому что у нас хоть волна и двигается снизу вверх, цена средневзвешенным объемом на двух часах находится наверху и не дает возможности прорваться выше. Поддержкой по-прежнему выступает зона 19600 предыдущий all time high. Если мы провалим эту зону, то мы с вами отправимся в 18,5 сразу же на пунктирную трендовую паутину. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Я буду стараться делать короткие обзоры, немного изменив формат, чтобы не тратить много времени и в целом давать видение рынка локальное, в первую очередь для трейдеров, которые торгуют здесь и сейчас, сегодня и не ждут никаких, скажем так, глобальных изменений в цены в будущем. С вами был Гоша, канал Рейд. и до новых встреч.